Согласно Федеральному закону 256 о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, материнский капитал можно использовать на строительство индивидуального дома. Для этого не обязательно дожидаться, когда ребенку исполнится 3 года. Можно взять заем и использовать данный сертификат. Например, вы захотели построить дом. Вы имеете землю, это земля вашей собственности или находится у вас в аренде. Пожалуйста, не обязательно нанимать подрядчиков, составлять какие-то дорогостоящие строительные сметы. Вам необходимо лишь взять в администрации разрешение на строительство. Данная земля должна иметь жилое назначение. И, в общем-то, взять заем на использование строительства. Данные сделки проходят достаточно быстро. Например, на данный сертификат, на данную сумму вы можете залить фундаменту своего будущего дома и в дальнейшем потихоньку заниматься строительством. Либо, возможно, вы уже занимались строительством и вот вдруг получили долгожданный сертификат. И вы также можете его использовать на строительство своего уже дома которого вы строите не нужно ждать начинайте законно использовать свой сертификат